Материнки КАПАМ являются достаточно редкими находками как на нашем, так и на мировом рынке. Потому что еще на компьютеризации фирма КАПАМ перешла на производство принтера продукции. И найти материнки этой фирмы сейчас достаточно сложно. Представляем вам вот такую 386 материнку. Плата называется B1B1721. Ну, дальше, какой-то артиповый, я не знаю, что это такое, p 183085101 BIOS. Лоу-Хай подписан в 11020 Так Батареечка достаточно чистая Ничего не окислено Можно посмотреть со всех сторон Процессор 386 DX20. С процессора пока нет. 16 штук слотов под 30 память под силу. Значит, очень долго пролежала плата. Сейчас небольшое. И устроим. Для начала берем тряпочку со спиртом, И тщательно протираем все, не жалея спирта. нежели спирта, но не отрывает деталей. Сейчас вам покажу место где батарейка у нас, как видите все достаточно чисто. Ну и я считаю, что просто необходимо после долгого лежания проверить все съемные микросхемы на панельках. Там есть специальный такой вот точный нож, который очень легко снимать такие микросхемки. Снимаем. Смотрим, если есть какой-то окись, но ну, там, там микросхемы нет, ничего, все аккуратненько. Ну, все равно можно протереть спиртиком. Так, панелька тоже нормальная, чистенькая. И вставляем назад до щелчка. Вот ну, тоже чистенько. все аккуратненько. Так, позову. Тоже, как видите, обе микросхемы аккуратные, чистенькие. На платье места для верхнего и нижнего биоса подписаны. Вот, вы видите, HIGH и LOW. Аккуратно ставим назад не погнув ножки если у вас нет желания снимать схему вы можете просто понадавливать на них по крайней мере чтобы они в ламинках своих сдвинулись чуть-чуть если они при кисле там какой-то окислы есть, не контакту, хотя бы на микрон сдвинется и контакте появится. Так, ну теперь снимем процессор. У тебя ножки.